Здравствуйте! Меня зовут Елена Цыгановка, агентство горячих путевок» Турбанжур. Мы проводили конкурс, и сегодня мы подведем итоги данного конкурса. Условия были очень просты. Нужно было сделать, поставить лайк, репост информации о конкурсе, а также быть с нами участником группы ВКонтакте. И давайте сейчас вместе посмотрим, как кто же сегодня выиграет стрижку от Александра Есикова на сумму 300 гривен. Так, смотрим. У нас всего было 73 лайка, 64 репоста. Мы копируем данную ссылочку с помощью ренга. Загружаем всех и выбираем победителя. Поздравляем, это Ирина Валерьевна. Но сейчас мы проверим, все ли условия были... Выполнены. ищем Ирину Валерьевну у нас среди участников группы да она есть у нас дальше мы смотрим есть ли лайки и репост от Ирины где у нас это видно 64 и вот ищем так где же у нас ирина Ирины есть на мета да, пока. И вот же есть Ирина Валерьевна. Заходим к ней на страничку Валерьева. Поздравляем! Она выиграла от Турбанжур в сертификат на стрижку 300 гривен Александра Есикова. Вот, и ждем ее у нас в офисе, чтобы забрать. А всем удачи в новых конкурсах. Следите за нашими новостями и будьте с нами в социальных сетях, а также приходите к нам в офисы.